Самое важное видео, которое я когда-либо выпускал, это просто это верхушка. Это должно быть опубликовано, это нужно для всех. Таким образом, да, запудрили мозги настолько, что, да. что даже не это соображают многие о том, насколько смешно увидит. Это, это как мне участковый. Ну, я знаю, что вы юридически подковываты. Я говорю, где ты видишь? У меня подколо а ты раз не согласен, значит, ты сам себя лицом признал. Протоколу даже не прикасаться, а на отдельном листке все писать. Что бы ты там ни написал, ты все равно ввязался в дело, то есть вошел в процесс. Прягся за персону, то есть взял ответственность за персону на себя. А потом я на это включил счетчик. Так, а, а кто там вообще присутствовал в этом зале? Из нас двоих лицом назвалась только она. То есть она, сам, получается, сама себе права зачитала. Она мне пытается свой хвост подсунуть, типа, на, кусай. А я говорю, нет, ты сама, ты сама свой хвост кусай. Не человеческих данных не о данных мужчины и женщины, а именно о персональных данных, то есть о данных персоны. Соответственно, у нее нет права нарушать мою волю, раз я ее волю не нарушу. Я и не пишу, чтобы в будущем было так, как я хочу. Я пишу, чтобы уже было так, как я хочу. Почему только в армии, только в тюрьме и только в психушке бреют на лысо. Волю сбревают, чтобы воли свою не проявлял. Рукой в мою сторону махает и пальцем показывает в мою сторону и говорит, правильно думаешь? И дальше пошла. я, а, а, а, я, я я в каком шоке был. Я стою, смотрю, кому кому она махнула. Я тут один стою. Паспорт это. Пропуск в порт. Причем тут порт? Какой порт? Где этот порт находится? Я говорю, а где сюда-то стоят? В порту. Слушать, действительно, а в порт-то, чтобы пройти, что нужно показать? Пропуск в порт. Никакой другой документ не принимаем. Только паспорт. То есть пропуск в порт. То есть морские цвета все. И они стали похожи на матросы. Но они вести себя стали по-другому. А народ в основном заводят с какой стороны? С красной или синей? Синей. Во. Морское право. А теперь все дружно вспоминаем, как на батискафе спускался на самое дно некого континентального шельфа и ставил там флаг для чего? А он просто застолбился в своей фирме. Можно, говорить, мы твое видео на немецкий язык переведем? Что там ты хотел это, созвониться? <связывая> <связывая> ну, по второму заседанию, что, есть какие-то... это? Замечания не знаю. Недочеты ошибки. Ошибку ты мне указал одну, я ее это заметил, да. Какую ошибку? Ну то, что скажите Елене Петровне, что пришел живой мужчина, Антон. А, ну, ну ясно, ясно. Че, чуть-чуть, я что-то не, не врал. Что Антон пришел? А, что Антон пришел. Ну, это я ему написал часу. Вот ну пошел. да, то, что не с именем, не хозяин имени, а именно Антон. Но в то же время я, я, не, я не сказал, том, что это да. я. Да, тоже, тоже, да, да, да. Кстати, да. Тоже, да, видишь, тоже в момент. Правильно, Подметил, Мы принесли Антона, да. Ну, я еще там это, пару ошибок нашел. То есть я ей сказал, прошу обращаться к, при обращении ко мне называть меня живой мужчина, хозяин имени Антон. То есть я сказал Прошу. Она было сказать Я хочу. А ну да, в общем, просьбу-то. просьбу можно отклонить, да. Ну вот она и отклонила. А если ты она... сказал хочу, или от вас необходим, да? Тогда бы было видно, что было бы. Не, хочу, это я бы своей волю заявил. То есть э -м -м, четко, она, по идее, не, не имеет права нарушать моей воли. А как вот. еще можно, кроме хочу? Воль, да. Волю, да, своей. А как хочешь, так и это. Вы, вы мое видео не видели про волю? Я там целых два видео на два часа это, это полностью расписываю, что такое воля, как ее проявлять и примеры привожу. Нет, я не видел. Я Точнее, не видел. Не видел да. Ну, посмотрите, вот я вот недавно, не три не, или четыре назад выпустил. Называется это «Спасение детей от тестов или вольному воле». Uh -huh, хорошо. Надо будет прослушать, да. Добро, добро. А по поводу вот этой вот второй серии, что, в общем-то, там, ну, у тебя все так хорошо было. То есть она обращалась к лицу, да, сказала о том, что нету тут этого лица. Ну, по, точнее, ты не лицо. Она это сама сказала, что ты не Булгак, Но при этом она усмехалась, когда просматривала материалы, да, и там озвучивала, да. А усмехнулась она, если ты заметил, наверное, да? Усмехнулась она, когда а, там было от Булгакова, когда вот Булгаков там, когда протокол составляли что ли, чего-то в, в это время. Ну да, что у меня разница все везде. Да, да, вот она, тут, там она усмехнулась. Там не в протоколе, а то там что. Там было вот... написано: я, я человек, мужчина, Антон Николаевич Булгаков. Там то ли какое-то было, то ли что-то такое вот. Да. Нет, это вот, были так. эти об, объяснения в этом, объяснения. В протоколе. Да, объяснял. Булгакова. Да. Протокол там Булгакова был да, составлен. Ну да, на персону. Да. Вот она ее смехнулась. Да, и объясняю от персона. Да. да. И персона объясняет, что он уже человек в этом протоколе. Ну да, не я, не сейчас не понял, я сейчас понял, что надо это не вообще к протоколу, к протоколу даже не прикасаться, на отдельном лиске все писать. Конечно, конечно, ну, да. ну, еще раз, это, наверное, надо повторить, то есть, вот смотри, протокол, когда составляется, да, там, на лицо, там же указывается, как, ну, правонарушение, там, в отношении кого, и статью прописывать, да, КУАП. По... Угу. Вот. и когда ты пишешь в протоколе, ну, не согласен, да, с данным протоколом, то ты этим же самым, к примеру, подтверждаешь, что ты не согласен, но данное правонарушение было. Ну, я так понял, это ввязаться в, в процесс, Это все равно, что в суде сказать, я не согласен. А ты раз не согласен, значит, ты сам себя лицом признал. Ну, то, то, суть в том, что, да, что э, про вот, в отношении там, там, статьи-то было, но ты с ним не согласен. Вот о чем тут речь идет. Нет, так даже если ты напишешь, что правонарушения не было, не согласен, и, и, и, то ты все равно ввязался в процесс, Ты начал за персону а оправдываться. Нет. Там же протокол-то на лицо составлен. Подпись поставил, даже что-то написал. Ты уже признал, что ты лицо, и было правонарушение, то, которое он указал, да, там, полицейский. Вот. И просто ну, ты не согласен. То же самое, она вот, о чем Русский говорит, она, ну, судья, так называемая, посмеялась над этим протоколом. Нет, там вся фишка в том, что даже если ты будешь писать, что я не согласен, я не являюсь персоной этой, ну, короче, что бы ты там ни написал, ты все равно ввязался в дело, то есть вошел в процесс. Все правильно, все правильно. Об этом и речь. То есть впрягся за персону, то есть взял ответственность за персону на себя. Да. Вот, вот это хороший, как бы, замечание вот. увидел. А, а, знаете, что я самое главное понял? Ага. Осознал, наверное. Точно. Осознал. Смотрите, я Ну я раз уже наверное, 40-50 пересмотрел это видео И короче Я все это меня все удивляло Почему она прям в открытую сказала что типа разъясняя права не вам, а лицу. Вы же, говорит, не являетесь лицом? Я говорю совершенно верно Я не лицо. Я все не мог понять, почему это, вы, вы это, уяснить, а к чему это она все говорит? А сейчас, а сейчас я выяснил, Вот она, она говорит, я разъясняю права не вам, а лицу. Вы же не являетесь лицом? Я говорю, нет. Хорошо, она, она разъясняет лицу. А, а, а, а, потом, а, а потом я это включил счетчик. Так, а, а кто там вообще присутствовал в этом зале? Живой мужчина, хозяин имени Антон и... Должностное лицо короля Елены Петровны. Коим она себя назвала. То есть из нас двоих лицом назвалась только она. То есть она, сам получается, сама себе права зачитала. Ну, в общем-то, может, да. Запросто. Да, она сама себе права разъяснила. А эти сказала, что ну, я вас спрашивать не буду, понятно ли вам эта статья 25.1 КПРФ, то есть я, я вас спрашивать не буду. И себя она тоже не спросила. То есть она к живому мужчине не обратилась, ему права не разъяснила, персону не нашла, и сама себе тоже не разъяснила. Это вот буквально выглядело как это, змея, я из это. Она мне пытается свой хвост подсунуть, типа, на, кусай. А я говорю, нет, ты сама, ты сама свой хвост кусай. Она взяла, это, пытается укусить. Блин, а ей же больно. Она же не может это в открытую сказать. Ой, мне больно, я сама себя кусаю. И она втихаря так это, типа, сама себе права разъяснила, сама себя в отношении себя это вынесла, решение, и тихонечко удалилась. Ну, попыталась скрыть тот факт, что она и есть держатель этой персоны похоже, так. Поэтому и отменил там и закрыл все это дело, ну, грубо да. говоря, да? Ну да. Ничего не назначил, потому что так трудно самому на себе, на себя самой. Потом платить пришлось еще. <клес> там штраф. Ну, так-то, по идее, то есть, да, вот если она не нашла персону, то ответственного за персону. То есть, она не нашла, как сказать, спонсора, который будет платить за персону. А, соответственно, они сами должны платить за эту персону. А ее же по головке-то не погладят, как говорится, если она вот такое вот решение вынесет и скажет, вот, типа, Российская Федерация должна платить вот это правонарушение. Я так вижу, что платить должен был тот, кто выпустил эту персону. Ну, да. А выпустил это у МВД? Ну да, да, в МВД там или в УМС там, я не знаю. А вот изготовитель, да. Ну да, паспорт кто да, завод. Юр лицо, изготовитель. Ну да, да. Ну я так образно. Поэтому, по идее, где со кто создал это, ну, это лицо, это ты несет ответственность. Ну, если по правильному. А ты пользуешься просто. Ну так. Ну и это по ЗАГСу, смотрите, я же отправил это, сходил же, отдал, и они мне прислали вообще отписку на персону. И вот сейчас думаю, что делать. Мне как бы подсказка поступила, что типа ты обратился именно по законам, а надо было вообще какую-нибудь фигню спросить. То есть по закону. Если ты обращаешься по процедуре за, за, законной, то есть они могут ответить только персоне в рамках закона. А когда ты ни о чем, ни про что обращаешься, то тогда, это, скорее всего, ответит как живому. Может быть, и так. Потому что я прям позвонил тут же этой начальнице ЗАГСа, Татьяне Феликсиевне, и у нас такой прям серьезный разговор состоялся. Я прям ее минут пять уговаривал ответить именно так, как мне надо. Она мне всячески на законы, на законы, на законы в итоге, я так понял, она просто по-другому поступить не может. может, как не может, у нас же поступают не только у нас. Я и то же самое говорю, вот у меня есть там, 20 примеров, я могу вам прислать, что другие. А говорит, а мне что, говорит другие, у нас, говорит, это учредитель администрации города, у нас от них четкие инструкции. Ну, значит, ее просто нужно загонять в угол просто и все. У меня же тоже с самого начала как было, что мы не можем, у нас вот так вот предусмотрено только так и больше никак. Когда в угол загнал, тогда все в них предусмотрено стало. Каким образом? Законы к ним подвел. К этой конкретно руководительница отдела подвел законы. Показал, что вот предусмотрено для лиц вот это, это, это, это, это. Вот обязанности, вот права, вот ответственность. Поэтому ну, как бы я не отступлюсь от этого. Вот, вот я значит ранее в отношении того лица, другого лица, вот мои, как, ну, моя практика. Вот. И вы, если не будете закон соблюдать, да, то, вы следующее. Либо мы, как говорится, по-доброму, все хорошо будет. Я немножко, ну, как бы, понимаю, о чем ты говоришь, то есть их нижние законы против них применить. А единственное, что максимум грозит, это по 5.59 административная ответственность. Для начала. Ну, так для начала. А у нас такая прокуратура, что они... Я уже много раз так пытался привлечь должностных лиц к административной ответственности по 559. И у нас прокуратура в упор не видит вообще ничего, присылает отписку. Соответственно, я тут же вторую там обжалую. После второй отписки вообще нет смысла обжаловать, потому что срок там 2 или 3 месяца, по-моему, он проходит, привлечение к административной ответственности. И, соответственно, на третье обжалование тебе уже приходит, что, извините, срок, срок привлечения к ответственности истек, все. Здесь это, это ясно, это известно, это -то. А здесь же необходимо это же дело -то, ну, как бы запечатлеть, да, каждый дел. И когда долбишь, долбишь, долбишь, долбишь в одно и то же... Бьешь, бьешь в одно и то же, давишь, давишь, давишь, происходит что? Происходит уже злостное нарушение. А когда злостное нарушение, то это уже не административное. это уже халатность, да? Это уже даже это уже не халатность, это уже несоответствие занимаемой должности. Mm -hmm. То есть это просто вылет. А разговор простой. Хотите здесь работать, да, там ну, исполняйте обязанности, исполняйте обязанности. Если вы не хотите исполнять обязанности, да, то обязанности тогда здесь будут исполнять другие, которые будут исполнять обязанности в итоге, и все. То есть мне-то это нужно, а вам-то это для чего нужно, чтобы это было так? Сговор простой. Нет, значит нет, ну не хотите, ну ради бога, значит я буду заниматься с другими, которые вышибут вас отсюда нафиг, и все. И поставят другого, другое лицо, которое будет исполнять обязанности. Добросовестно, все просто. Договор простой, нет, а только нет. нужно это не, не, не просто так сказать, да, а показать, где в этих так называемых законах, где это все предусмотрено. И все. Лучше показать, что вот, вот вам такой путь, а вот вам такой. Вот выбирайте, к какому пути мы с вами пойдем. Или ну, с вами. И. Ну да, плюс я еще могу не в прокуратуру, а сразу в суд после первого обжалования вытащить их и в качестве ответчиков допросить их в суде. Под видео. Конечно, там, я, а там же суть в чем? Суть в том, чтобы цеплять как можно больше крючков за этим лицом. Чем больше крючков, тем больше шансов одна будет. И все. Все просто. А крючки это по, по любому поводу они будут. То есть, исполняя какой-либо один закон, нарушает другой. Это так систем выстроены. То есть, любое действие приводит к нарушению. Любое. Должностного лица, я имею в виду. Ясно. Просто донести, да, довести это дело. Конечно, полезнее, когда непосредственно разговариваешь и показываешься. все. Просто там по телефону. Сейчас это трудно, конечно, делать. Ясно. Но, тем не менее, знай. И вот через, через это как раз и удалось дверь открыть. Сначала было то же самое. Сопротивлялись прямо. Ясно. Ладно, будем... Кто там, кто там учредил, это без разницы. Система, она одна. Ясно, что должностное лицо, какая разница, кто его учредил? Есть должностное лицо, есть обязанности, есть кресло, на котором сидит. Конечно, кто тебя туда поставил, это не имеет значения. Это читаю вторую часть, этот, позитивное право. Интересно увидел, полезно. Ну, там интересные определения идут вот этот. Я, ты, вы. То есть почему? <laughs> То есть, это как бы сначала зашло, запомнилось, а как бы мысль уловил, а что назначает, не совсем уяснило. И поэтому надо перечитывать прям каждый абзац. Ну там от перевода зависит много. От чего? От перевода. А, ну само собой, да. Ты знаешь, какая штука? Тоже проявлено было, да, по практике. Есть тексты, юридически значимые, так называемые. Писанные на староанглийском. От руки. Не напечатанные там на компьютере где-то, а описанные от руки на староанглиском. Вот. Попытались перевести. То есть низшие переводчики-то да, они легко там. Ой, да что угодно переведут. Да? А вот, значит, опытный переводчик, по-моему, да. даже со послужным списком с Мидовским, по-моему, даже, тот что-то как-то отказался переводить. Ввиду трудности точного перевода. Ну, чтобы не напортачить при переводе. Не брать на себя, себя ответственность за перевод. Да. Это именно про это? Про позитивное право? Это вообще про юрисдиктен. То есть, вот откуда чего там ноги растут. Ну, правильно. Одно, лишнее, одно неправильно переведенное слово. И половина человечества, судьба решена. Ну, это да. об, этом, об этом как раз и речь. Поэтому, вот чтобы въехать, то, что ты там читаешь, да, ты несколько переводов прочти, несколько разных. Иначе забудешься. Это, это ну. вот мне это известно давно. Еще с, с чтение художественной литературы. Я много-много всяких книг читал, в том числе и зарубежных авторов, разных переводов. Вот одно какое-либо, какое-нибудь произведение для примера, да разных авторов перевода. Перевод разный и угу. вообще другое, вообще совершенно другое чтение. Это РОС пришел к поводу, что переводчики... Переводчик – учитель. Он, да. Он, да, он учитель да, английского языка. Вот. И пришли к поводу, что это агенты. это просто определение? Агент влияния, да. И, э... Агент влияния. А если полностью, то разъясни. Ну, вот учителя, все учителя иностранных так, языков у нас здесь, в нашей стране, скажем, являются агентами влияния вот соответствующих вот тех структур, да, чьими наличиями они пользуются, ну, чему обучают. То есть, значит, когда бы тот, кто вот, э, проявляет себя учителем, иностранного языка, когда бы он там, думал, там, смыслил, там, еще что-то заботился о народе, в котором он проявлен, в котором он родился, вырос, да, живет, когда бы он умения свои направлял на пользу народу. То есть использовал это умение там, там где это наречие, портящие. Для донесения тем, кто на этом наречении портящим о своем народе. О нашем народе. А не наоборот. А наоборот это агент влияния уже тех сторон. У нас просто спор пошел э, по поводу мэн или угу. вот, надо... Перевода, перевод Переводы. Переводы, да. да. И не то, что спор, а разъяснение там. Ну, как? Он говорит, что мэн это, это человек, человек. И, пишет, и мужчина. Двоякое да. значение. Да, в английском языке двояко. Ну, это не так. Ну, поэтому вот, вот к чему это Там, там не двояко, там многозначно. Yeah. А, точ, а, а, еще, а еще быть точнее, неоднозначно. Да. Не многозначно, а неоднозначно. Если быть точнее, то мэн это человек, а вулл, мэн Это человек с влагалищем. А, да, а уточните с мульвой, Человек с мульвой, То есть это видимая часть влагалища. Нет, там мужчина и женщина. А ближе, значит, к мужчине технически, да, в этом а речи в английском, другой термин, не мен. Хьюмен. А, нет, нет. А этот учитель, он что-то даже и по ходу и не знает другого <говорит> Потому что он, видимо, не технарь. И вот он насаждает, уверяет всех, что якобы мен это мужчина. Человек-мужчина. Соответственно, все переводы, да, такими учителями и переводчиками осуществляемы в соответствии с тем, что у них в мозгах. А О чем у них в мозгах? Что внили, то и есть. То есть могут, где человек написано написать мужчину, а где мужчину могут написать человек. Запросто. Ну, к примеру, да? Угу. А, а мы вы... знаем, что человек это. Одно. Мужчина – это другое. Женщина – это третье. Ну, так скажем. Персона – это четвертый английский. Это персона и человек. Это же разные именования. Ну да, я вот сейчас это, это субтитры к этому видео делаю. И там постоянно звучит слово «лицо» на русском языке. А я в переводчик загоняю эти, эти тексты, и он слово «лицо» переводит как «персона». Вот, вот. вот об этом и как. То есть как бы, вроде бы как бы об одном и том же, вроде бы, да, на наш непросвещенный взгляд, в отношении этих наречий портячих. А в действительности нифига подобного. То есть смысл, донесенный сюда, совершенно другой. Он отличен от э, того, что ну, там, источником вот в него загнано. Тот смысл, который в источнике. Ну, вот меня сейчас непросвещенный народ спрашивает, такие вопросы завет. а говорит, а в чем разница между персоной и человеком, или там мужчиной? Я говорю, а ты задумайся, говорю, есть закон о персональных данных, не о человеческих данных, не о данных мужчины и женщины, а именно о персональных данных, то есть о данных персоны. Угу. А все на себя примеряют. Да, -да. И мужчины, и женщины, и граждане, и человеки, все все думают, что это их данные. А это и не их данные, это персонные данные. А вот еще такая штука тоже сегодня была проявлена. То есть я сообщаю о том, что это же разные, разные, что мен и что мужчина. Это же очевидно, что это не одно и то же. Очевидно. А он сообщает, что для него это не является очевидным. И я в связи с этим, значит, следующее сообщение туда загоняю. Для кого еще является неочевидным, что мэн состоит, ну, как, как там, ман, да, состоит из трех знаков, а мужчина, соответственно, в количестве, да, и, значит, единственный знак, который и там, и там, и там это А. Это же очевидно, что они разные, что это не одно и то же. Ну, почему я тебе пришлю эту рисунку? Контакт. Добро. Я бы тебе мог там сейчас прислать. <реку> со, со, со, со слов ты сразу же не уедешь. Конечно, потому что на сле очень долго, а он может и упереться еще, кстати. А. Кто, я-то? Да нет, ослы. Ну, когда со слов сладишь... Со, со слов. Со, слов. со <реку> слов сладишь. Со слов? <реку> <реку> <реку> со слов. Да, на слов. Да, ну, а а, а они же как обычно как говорят там, что ну со слов написано верно, правильно? Со слов. С моих ужей слов. такой-то номер подойдите, какнул, нашел, окнул. Че еще сделать? Ouais, ну, так, таким образом, да, запудрили мозги настолько, что, что даже не, не, не соображают многие о том, насколько смешно выглядит. Это как мне участвовали. Ну, я знаю, что он юридически подколот. Я говорю, где ты видишь, что у меня подколот? Я тем у меня есть Блядь. Ну, что, он нормально среагировал или это? Оскорбился. Ну, я такой, что, что, блин. Или как всегда, сам оскорбился. Ну, момент так, такой, знаешь, когда вот это, это начинаешь, ну, видишь и слышишь, ну, на слух воспринимаешь и, осоз, и осознаешь, и уже ну, все по-другому смотришь на мир. -то. И общаешься уже по-другому. Вот, в, в общем, в итоге, сегодня там и вчера трое выскочили оттуда после таких сообщений. Сегодня двое и вчера трое. Пятеро человек выскочил. Мозги, вы мозги не выдержали, что ли? Мозги не выдержали. Да, да, да. да, да. да. Я, Мне наоборот интересно стало. Со мной трудно вообще в обмене сообщений. Так это ж хорошо, когда то это трудно, значит это. есть над чем трудиться. Тренировка, тренировка. Замечательнейшая тренировка. Владение словом. Кому-то не нравится. Игра слов, игра слов. Не желаешь, не играй, никто не составляет. Правильно? А это владение, это не игра, это владение, владение словом. Вот, мне, мне тут после этого видео со, со всей страны звонки пошли. И местные, и из Сургута, и с, с других регионов. Все, все в восторге, все ну, удивляются, да, да. все хотят это пообщаться, посоветоваться. Я, я тут своих собрал. Это, меня, точнее, меня на чай пригласили. Пообщались, я разъясняю, меня не слышат. Не по, не, вообще не это. Один раз пояснил, не, не это. Не ясно. Второй раз пояснил, тоже не ясно. Уже, уже думаю, ну все, говорю, значит вы, говорю, не слышите, значит вам это не надо набери терпение, это не обязательно, просто очень трудно многим очень трудно вот эту вот перечитать программу очень трудно, поэтому набери терпение, может быть, придется да, и по 5, и по шесть раз, у нас вот именно так у меня по крайней мере именно так и происходило. то есть я все равно одно и то же рассказывал, все те же приходят и я все одно и то же рассказываю разными образами, с разных сторон. Ну вот там каждый раз разные лица. А мужчины и женщины. На этих видео. Да, и многие приходили много раз для того, чтобы выяснить. Первый раз не ясно. Со второго, с третьего. А я рассказываю каждый раз немножечко по-разному. Разные образы привожу, да, там по-другому. Ну, все верно. Ты учишься еще лучше учить тоже в это. Какой и в итоге такой подход он позволяет тем, ну, кому не заходит, там, с одного раза, с двух разов, да, с нескольких, в итоге позволяет да, увидеть там, все равно какой-то путь найти для преодоления вот этого своего барьера, там внутренней этой защиты программной. Самое главное, что я до них хотел донести, это то, что вот я для себя два года еще назад выяснил, что слово «прошу» оно означает просьбу. То есть mm -hmm. вот ходатайство ⁇ это официальная просьба. Если yeah. ты пишешь про, прошу, то твоя просьба, по идее, может быть отклонена без объяснения причин э, отказа. И я э, вот эти последние два года использовал слово ⁇ требую ⁇ А потом вот буквально четыре дня назад, до, до вот этого второго заседания, выяснил, думаю, а дай посмотрю, что означает это слово ⁇ требую ⁇ Залез, посмотрел трактовки, а там первая трактовка идет. Требую это настоятельная просьба. Ну, может быть, тогда есть смысл о необходимости, да? И я просто взял все свои эти волеизъявления, переделал перед вторым заседанием, убрал слово ходатайство, убрал слово требую и. Прошу-то не было, а вот слово требую убрал и прям так написал. На основании вышеизложенного я хочу, чтобы и двоеточие и дальше перечисляю, что я хочу. Ну, есть еще и вот, еще способ, да, это про необходимость. Ну, от вас необходимо. Что-то необходимо, да. А необходимо в связи с чем? В связи с тем, что вот установлено то-то, то-то, то-то, то-то. Поэтому это не обойдешь. Поэтому необходимо. Тоже такое. У полезный, ну, можно. можно... А у вас необходимо. Полезный, да. Есть ли какой-то. Ну это ты непонятно что как бы сообщаешь, что необходимо, кому необходимо, зачем необходимо. Не, не... Раз необходимо исполнить то-то, то-то, то-то, предусмотренные тем-то, тем-то, тем-то. такие, такие, такие действия, действия. Все, есть необходимость в этом. Все? Не сразу все вот это тоже не Вот у меня есть возможность вот, видео иногда записывать. Раза по три-четыре пересматриваешь, чтобы ехать. Бывает да, такое. Да. А, ну вы прям это, прям буквальный смысл... Это, ну, получается, закладываете свои волю вот в это слово необходимо. Нет, это, это, и, и это тоже можно. А вообще, а, ну, как бы, чтобы оно было обосновано, аргументировано, там, как, вот, да, то есть, чтобы было основание, это вот есть, есть для них обязательное что-то, да, которое они обойти не могут при исполнении. Обязанности. Просто им напоминаем, уведомляем о том, что необходимо то-то, то-то, то-то. Для чего? Для того, чтобы вот так, так, так, так, и так. Все. И никаких просьб, никаких требований при этом. Ну, а если вот как я пишу, теперь я хочу, чтобы… я это не, не пробовал. Попробуй. Просто, ну вот я и попробовал на втором заседании. Я до начала заседания 8, 8 этих бумаг запульнул. И там везде было написано воля зеления и на основании вышеизложенного я хочу, чтобы там просто это разбирательство по делу было прекращено в связи с тем, что нет состава правонарушения. Вот так. Я хочу. То есть я выразил свою волю. А так как кон свободы воли непоколебим. То есть у нас даже, вот Творец дал даже такую ситуацию в самом начале заседания, когда она, я поставил камеру рядом с ней на три ноги, на моноподе. И она сказала, это слишком близко, вы, вы нарушаете мое личное пространство. Я отставил и говорю, ваша воля. То есть я ее волю не, не нарушил, отставил на 20 сантиметров. И то есть, таким образом не нарушил ее волю. Mm -hmm. То есть у нее ко мне претензий не было. То есть она высказала претензию, что вот моя, это, вы нарушаете мое личное пространство. Ну, да. Я говорю, ваша воля. То есть я отставил и ее волю не, не нарушил. Соответственно, у нее нет права нарушать мою волю. Раз я ее волю не нарушил. Логично? Логично, да. Хорошо это, да, там. хорошо. И вообще конта свободы воли нам творец дал. И даже он не имеет права нарушить этот кон свободы воли. То есть, раз дал, вот я хочу, чтобы я так хочу, было. И все. И тогда, получается, и Творец, и все, и все, кто эту волю услышал, они не имеют права нарушить эту волю. Только в том, <связывая> случае, только в том случае, если ты правильно заявил свою волю, если ты ее явил, то есть, в этой яве, в этом действительном мире, вот, проявил свою волю из изъяви, воля изявил изъявил, ну, просто вот послушайте вот эти два видео, которые я вам говорю, это, я там полностью все это... Поправлю тебя немножечко. Не чтобы было, а что будет. Потому что вот когда вот я служил в армии, да, и там выпивали офицера, да, там, мы, вот как офицеры там. И тосты. Ну, давай выпьем, чтобы было все у нас хорошо. Ну, я тебе вот такой пример да привожу. Такого... И было-то все хорошо, а стал то как? Еще хуже. А было все хорошо. То есть программа какая закладывается? Чтобы давай выпьем, чтобы у нас было все хорошо. Чтобы оно прошло. Было. Ну, в прошлом было все хорошо. А не будет. Тост то, что как бы, для, для того, чтобы на будущее, да, там как бы закладывать программу. правильно то сказать, чтобы давай выпьем за то, что будет все хорошо, а не было. Правильно же? Но это в случае тоста, а вот в своем воззрении вот ходы это. Вот, сейчас, вот мы сейчас разговаривали, ты говорил о, о том, чтобы про пространство, да, не нарушение, да. чтобы вот чтобы было, опять слово видишь, у тебя там пролетело, слово такое было, И я тебе ну, просто ну, как бы поправляю для разговора. Ну тоже... это как в анекдоте. Я хочу, чтобы у меня все было, у тебя все было. Да -да -да -да -да -да. Ну, Но это тоже такая поправочка небольшая. Ну, это, и по, эта поправочка, она уместна только в случае, если ты что-то на будущее желаешь. А я в своем вылезвлении так написал: Я хочу, чтобы были рассмотрены все материалы дела по существу. То есть я это специально записываю в прошлое, то есть уже были рассмотрены. Я хочу, чтобы уже были рассмотрены по существу. Ну, все, и... Ну, все я и не пишу, чтобы в будущем было так, как я хочу. Я пишу, чтобы уже было так, как я хочу. Ну тоже, видишь, программа какая интересная, да? Со слов было, было и будет, ну прошлое, и будущее, настоящее. Да, вот так обещаю. Я хочу, чтобы данное волеизъявление было рассмотрено только и так далее было рассмотрено. То есть, все, уже деваться и некуда. Это уже было. Я уже записал это в прошлое. Ну, по поводу хочу это интересная тема. Ну Папа. послушайте видео, я, я же говорю, это вот. Разговариваю там с женщиной в основном все два часа и она мне несколько примеров из своей жизни рассказывает, какие у нее чудеса происходили после того, как она говорила слова я хочу и я и свои примеры рассказываю и вот этом и я ее, получается, два или три месяца уговаривал на то, чтобы разместить это видео для всех, потому что я, ну, это... в да, скоро это скину обязательно. И я, я ее все уговаривал, с, с, это, последний мой довод был, я ей говорю, звоню, и говорю, слушай, говорю, это, говорю, самое, самое важное видео, которое я когда-либо выпускал. Это просто это, верхушка. Все, все, все, все, все, всего моего творчества. Это должно быть опубликовано. Это нужно для всех. Да, по поводу публики тоже, кстати, такая штука. <кхе> Полезнее все-таки обнародовать, ну, если это для народа. Если это для публичных. Ну, для лиц, там для публичных женщин, например, публичных, которые, да, в публичных домах. Mm -hmm. Ну, есть еще публичные мужчины, которые тоже в публичных домах, осуществляют публичные слушания, например, по бюджету. Там публичные лица в публичных домах. В публичных про публику. Mm -hmm. Ясно, ясно. Но это сами... <coughs> сами знаете, как трудно избавляться от таких слов, которые сидят там внутри. Вот мы, ну, как вот бы, тепло. содействуем да. друг другу, да? Конечно. Заметки. Раз я заметил, он заметил, ты заметил. В моих. Поэтому а обнародование. В моей речи что-то. Не стесняйся говори, сообщай. Да. Я там, может, у меня будете поправляй. Конечно. Это очень полезно. И что? Этот момент такой, это пока как бы э, настраиваем свою волну нужную, необходимую. Вот смотрите самая, самая главная строка, которую я написал, вот в этом самом главном волеизъявлении о прекращении дела, так и пишу. На основании вышеизложенного я хочу, чтобы данное, так так так, производство по делу номер такой-то возбужденное в отношении персоны было прекращено. Я хочу, чтобы дело было прекращено. Все, я это все в прошлое записал. Я деваться не буду. Ясно, да. А если вот тут как схему с тостом применить, да? я хочу, чтобы в будущем дело было прекращено. О, ну это в будущем, так сейчас-то мы не отменим, а вот в будущем там кто-нибудь апелляции или касаться, пускай думает. Да, да, да, так, логично, очень, а да. А так вот, как, это, как раньше же писали, летописи, былины, то есть это было, былина – это то, что было. Да, совершенно верно. А вы послушайте это два видео и попробуйте по -это, протестировать вот эти два слова я хочу. Вы это тоже удивитесь. Я, я, уже, мно... я уже много где применил эти, эти два слова. Куда не приду, вот у меня был самый, этот, самый яркий пример. Пришел в магазин. У меня слово хочу, вот это убирали еще с детства и в армии там, когда курсантом был, да, там. Вы свою хотелку уберите. Вот, по вот, почему в армии, только в армии, только в тюрьме и только в психушке бреют на Да перезагрузки. Не, слово «волосы» и «воля» однокоренные, волю сбривают, чтобы волю свою не проявлял. Я это видел как, по примеру сына, да, когда его обкорнали. ну там без моего тоже, то есть у него вошло накопление, Знаний, умений, да, все лето. И бам-бам, и, короче, все прям. И представляешь, он многое из того, что прям вот буквально до этого помнил, там, ну, все он просто забыл про это. Когда побрили, да? Да, вместе, ну, не побрили, там, постригли, вместе с волосами. Самый яркий помнил, а уже другой уже не помнил. Прям вот буквально там дня два разницы. Ну вот, волосы — это еще и космос, связь с космосом, связь вот. с базой данных общей. Вот такая штука. Я это прям видел. Не то, что где-то, а прям вот в своей жизни с сыном. Я просто когда я, вот, я в это время был в поезде, я вот все думал на эту тему, что слова «волос» и «воля» они однокоренные. И да. у меня вот, ну, понятно, что вол это одинаковые три буквы. А вот откуда у слова «волос» взялось это окончание ос. И потом я начал вспоминать, что раньше же, как говорили быты про себя, сейчас вот говорят я. А раньше говорили аз, а еще раньше говорили ос. И получается, вол ос, то есть вол, я, воля еще слышал, знаешь, как говорят еще? Может, слышал, слышал, еще говорят волос я. Волосья. Когда говорят про волосы, говорят волосья. У тебя волосья такие. Космо, волосья. Ну вот два соединения. Воло, вол, ос, я, аз. Да, да. И, а, вот, я не договорил это. И когда я пришел к этой мысли, что все у меня сложилось, что волосы и воля – это однокоренные слова, и получается, чем больше волос на теле, тем больше воля. И как только я это, к этой мысли пришел, я стоял на перроне это, возле поезда, и мимо тут же прошла де де девочка, не знаю, лет 12, она, и ни с того ни сего, она вот так рукой в мою сторону махает и пальцем показывает в мою сторону и говорит: правильно думаешь? И дальше пошла. Да, да, есть такие, есть такие. У меня, я сейчас вот прям. Мурашки бегают по всему телу, когда ты рассказываешь. А я, а, а, а, я, я в каком шоке был? Я стою, смотрю, кому, кому она махнула. Я тут один да. стою. В моей жизни тоже было именно с детьми. Подобное такое, ну не то же самое, а похожее было. И именно с детьми. Расскажешь? Ну, да, конечно. Причем тебе это вот было сказано, а мне было просто показано. Потому что дитё не умело разговаривать. В mm -hmm. троллейбусе. Е, еду в троллейбусе. Сзади, прям сзади. заходит девушка, ну там женщина, да? Молодая. Дете еще разговаривать не может. Ну, уже бегать там, вот так вот, да, двигаться, все такое. Самостоятельно передвигаться может. В таком возрасте. Э, народу совсем мало. Дете начинает, по-моему, девочка тоже давно это было детей начинает голосить ну то есть свои голосовые связки тренировалось я это знаю и поэтому я спокойно по всему этому дети голосят вот а мама начала ее гасить ну то есть там прекрати там то за то вот это дело а я ей говорю я говорю девушка ну видите народу мало никто ну, как бы возмещается, да все хорошо она говорит сейчас Потренирует свои голосовые связки и прекратит, не переживайте что чем. И она такая, так раз меня посмотрела, и да, действительно перестала. А девочка-то, ну, погласила-погласила, да, и прекратила. А я такой сижу счастливый, у меня, в общем, читаю, да, и у меня это прям крылья за спиной растут. То есть э, вот это вот, достижение слов как раз. И они, значит, выходят э, за остановку до того, как я... И вот она берет ее на руки, эту девочку, значит, идет, а девочка, соответственно, ну, как бы лицом ко мне. То есть она назад смотрит, да, по ходу движения матери. И она так смотрит на меня, и мне рукой машет, так, улыбается, и рукой машет. Думаю, до свидания. А я с ней вообще не разговаривал, с девочкой. Я только вот к матери обратился, да, так, и сказал, и все, и я опять в эту книжку там радостно ну, это как бы, да, такие тоже случаи бывают постоянно в жизни. Но вот именно здесь как мне прям пальцем в мою сторону, она проходила мимо, вот просто чуть ли не быстрым шагом шла мимо, а вот поравнявшись со мной, просто вытянула руку в мою сторону с пальцем вытянутым указательным, и сказала, правильно думаешь, и дальше пошла. Вот так же мы пришли к выводу, что чтобы, это, к, к смыслу слова «паспорт». Я все не мог понять, Причем тут, ну вот, там многие расшифровывают, что паспорт – это пропуск в порт. А при чем тут порт, какой порт, где этот порт находится, не, не, не, не ясно было. А потом мы что-то ехали в машине, вот буквально на днях неделю назад, и это что-то разговариваем, разговариваем. И типа, вот, типа, это, судья, типа, если это капитан, то она на своем судне находится. Я говорю, слушай, а в здании же не, не, не один такой кабинет. Их же много, этих залов. Получается, много судов. Я говорю, а где суда-то стоят? В порту. Слушай, действительно, а в порт-то, чтобы пройти, что нужно показать? Пропуск в порт. И поэтому пристави говорят, ни, ни, никакой другой документ не принимаем, только паспорт. То есть пропуск в порт. Ну, то есть как это не, не, не в книжках, а в действии, как это было. Да, и что-то мы дальше начали развивать эту мысль. Типа, а кто командует этим портом? То есть у них, я вычитал потом, что есть администратор суда, так называемый, то есть это администратор порта, есть адмирал, так называемый, председатель суда, командующий флотом. Угу. Да, да, да, Есть Слушай, маленькие да. порты городские, есть окружные порты, а есть верховный порт. Слушай, а у нас Слушай, да, вот как так как тоже проявлено так да, здорово, в этом смысле, да, что проявление. явно что суд Нижегородской области как бы обозначает Да, Нижегородская область обозначает НО. Угу. Поэтому там суд НО. Все четко. Да, ну действительно так. так. У ну, меня еще было смешно, когда водительская да, брала вот эти вот справки. Давно да Когда приклеили на справку какой-то печать, такая бумажка такая, блестящая. И на ней, на этой, не бумажка даже, а как, в общем, так, как называют, Ну, такая блестяшка, как, типа, вот, а, удостоверение к плецаю. Штуковин. Штуковин. Чего-чего? Плохо слышно. И, не штамп, не, не печать, а такие блестящие штуковинки, как акцесс, что ли, такие круглые. Голограмм. А, голограмка маленькая, ну. Но... Да. И на Значит, э, было Гузно. пропечатано такое, аббревиатура. Да. А, а в расшифровке это Государственное управление здравоохранения Нижегородской области. А это ГУЗНО. Я прямо угорал, мне прямо так было смешно, по поводу СУД Нижегородской области, СУНО, да? Угу. А, да? А ГУЗНО – это трясогушка, известная такая птичка. ГУЗНО? Да. Птичка? Ну, трясогушка, известная птичка, Да, и хвост у нее длинный. Ну, она, ну, постоянно этим, она постоянно этим хвостом трясет, когда вот, например, стоит где-нибудь, да? поверхности какой-нибудь сидит, она постоянно этим хвостом вверх-вниз, вверх, вниз вверх вверх, вниз То есть точнее вниз, вниз, вниз, вниз, Почему трясогушка? Потому что она трясет бузном. бузно, вот это вот задницу, она трясет этим. А вот у нас государственное управление здравоохранения Нижегородской области – это и есть Гузмо. Я тоже смеялся прямо на душе. Они, правда, это быстро там потом ГБУ сделали, ГБУ еще туда воткнули. Так было какое-то время. Ну, вообще похоже на другое слово, на букву «Г». Ну, «гузно» – это как раз то, откуда уходит то, что не нужно про суды, про суды, про судно, суд, да, да, суд, да. Ты, да, ты так верно вот это вот все увидел в отношении адмирала там команды еще, да, да. А и сами при сами приставы это форму оделись у них в это такая как бы защитка, то есть это раньше они в черном ходили. А сейчас их переодели, то есть, их выделили в отдельную службу судебных приставов. То есть, это отдельная федеральная теперь служба. Типа как у МВД, Следственный комитет, вот теперь судебные приставы, типа отдельная служба. Им, соответственно, выдали и оружие, и эти новую форму. У них это фамилия, и отчество появилось на, на левом этом кармане. То есть, мало то, что значок висит с номером, так еще фамилия, имя, отчество, это, пишут. и отчество пишут. Инициалы. Фамилию, инициалы. А, так у них еще и вид формы поменялся. Она у них теперь стала защитного цвета, причем не зеленого, а вот э, голубой, синий, темно-синий. То есть морские цвета все. И они стали похожи на матросы. Вот им реально вот тельняшку поддеть под это под, под форму. И вот натуральный матрос. Но черный это... Четвертый. Самый ниже уровень. Да, подняли. А они подняли, значит. Да? Да, подняли. Но они вести себя стали по-другому. Не знаю, я что-то с ним не стал Нет, они в июле, в июле этого года, это, пере переформировались. В Российской Федерации. Ага. у тебя еще нового-то? Да ничего, этот сейчас суп это. Ко мне народ обратился, говорят, можно говорить, мы твое видео на немецкий язык переведем? То есть, вот это видео, которое про американца, его же на все языки мира перевели. И на русский, и там, и на я и на испанском, и на немецком находил, и на английском, и на русском. То есть, вот это мое видео. Сейчас народ тоже хочет это на другие языки мира переводить. Сейчас сижу, пишу эти субтитры к этому видео. чтобы четко было дословно. Ты еще знаешь, на что внимание обрати <тил> по поводу, если разговор пошел по поводу там, приставов, синий цвет, да, там, uh -huh. синий. Это морское право, паспорт. Обрати внимание, таблички, нумерации домов, каким цветом. синим? Синим. <связок> -то, <связок> вот. То есть си синим цветом, <связок> да, нумерации домов. Uh -huh. Ну, на фоне синим, а на в написано. То вот. есть дороги это рейки. Машина это содна. Да? Единственное здание, которое не синим э, табличка висит. Знаешь, какое? Какое? Фсб. А Фсб это у них этот трюм? Или как не, у них зеленым. Они на суше, я так понял, находятся. А у нас этот да. пашничку. Кстати, ты посмотри, может быть, у тебя там есть какой-нибудь вывеск где-нибудь где на каком-нибудь издании, где назначена государственная безопасность. Не ПСБ, а государственная безопасность. У нас mm. есть такое. Да. Я не слышал о таком. Что это? Табличку. Вот, вы видели. Государственная безопасность. И какого цвета? что ты? наверное, не обратил. Не Нет, вывеска организации может быть любого цвета. А я говорю именно про адрес. Адресная табличка именно здания. Вот. Ты знаешь, что я тебе скажу? А -а -а. Вот, вот отдел полиции, полиции это, где постоянно, постоянно там. Там. Угу. Вот, там две таблички. Два входа. В одной входа, тоже как бы, здание. Два, два входа и в дежурную часть. С одной с стороны красным, цветом, А с, с другой стороны синим цветом. С дежурной часть красным? С той, с той стороны, стороны можно зайти, с другой дежурной часть, да. А народ в основном заводят с какой стороны, с красной или с синей? синей? Синий. Си си си Во, морское право. Да, я тебе к примеру говорю. Ну я вот все, нет, я не знаю, вот по идее у этих усудей есть отдельный вход. У них там, скорее всего, то, точно так же устроено, отдельная табличка висит другого цвета. Этот же топорков, по-моему, рассказывал, да, или кто, или консерва, когда они что-то там ее цвета, что ли, отключили, они пошли куда-то, то ли ФСБ, то ли МВД, и то, то же самое рассказывали, что в ФСБ висит табличка другого цвета, и это, э, то есть и там два входа также было. Что-то такое они рассказывали, то есть это уже не, не это, ну, многие люди замечают. Как-то вот если, если рассматривать здание как порт, то, то в порт-то два входа. С суши и с, это, с воды есть, правильно? Да, да. И с воздуха. Ну, мы же не летаем. Мы только ходим, либо плаваем. Ну, я просто напоминаю, что есть еще с воздуха. Ну, да. А, тут, Аэро... тут мне карту недавно прислали. Ну, по поводу этой статьи-то э, в Конституции-то, что юрисдикция Российской Федерации распространяется только на континентальной шельфе, либо на особую экономическую зону. И такая типа карта э, красным обрисована граница СССР, а сверху отдельной синей чертой э, обозначена вот этот континентальный шельф. И типа вот, вот там типа Российская Федерация находится. А я в ответ пишу, а теперь все дружно вспоминаем, как некий президент некой страны на батискафе спускался на самое дно некого континентального шельфа и ставил там флаг э, «Триколор», не, не, не, некого государства, так называемого. И для чего он это делал? Ну вот С, как, с чего президент какой-то страны будет рисковать своей жизнью, да, чтобы опуститься на такую глубину и поставить какой-то триколор, «Триколор»? Для чего? А он просто застолбился в свое, место свое, свое, свое, своего государства, своей фирмы. Рядышком, под боком мой СССР, да? Да. Не на территории СССР, а в 200 милях, там, где это типа ничейная территория. И именно на дне поставил. Не в море опустил, а, это, а спустился на самое дно и там поставил. И еще одно совпадение, это то, что говорят, вот это, триколор", этот триколор, он, он на самом деле, это, не, это флаг не, не государства, не суши, а он именно морской, то есть адмиралтейский. То есть, э, все суда Российской Федерации ходят именно под этим флагом. По идее же должно быть различие, что на, на воде один флаг, на суше другой. А тут одно и то же. Это представительство, представительство. На суше представительство. Ну да, лица, замещающие должность. Да, да, да. Так же как банки не банки, так же и банки, -банки старцев, это обменные для государства, направляющие корпорации. Че, уже час разговариваем. Заканчиваем разговор. Да, наверное, да да да да, да. да. да, да, да, сейчас пришлю обязательно. И свои разъяснения к этому, к заседанию, и про волю тоже. Очень интересное видео. Послушайте. Хорошо, благодарю. Что, Что, а, добро, добро. Все, давайте, благодарствую.